Во-первых, для того, чтобы формализовать свои отношения, дольщик должен письменно обратиться к застройщику с требованием устранить эти дефекты. Если застройщик не приступает или пропустил сроки, отведенные ему для устранения этих недостатков, дольщик имеет право обратиться в суд.